Я считаю, что мой первый день в тюрьме начался с вот этой вот ночной регистрации. Там было холодно, там было все сумбурно, непонятно, никто не мог ответить на вопрос, что дальше. Я вообще очень много там узнала про то, как можно выжить, когда у тебя ничего нет. Началось все осенью, когда мы начали с Алексом наше путешествие. И где-то в начале февраля мы уже были на островах Карибского бассейна, то есть на Карибских островах. Путешествовали там мы сначала пешком, жили в палатке, потом познакомились с капитаном яхты и катались с ним. От острова к острову было весело, весело солнца и в какой-то момент мы абсолютно не зная не понимая и даже не задумываясь где мы мы оказались возле одного острова капитан сошел на берег мы остались на яхте что-то делали кушали может даже выпивали вот собирались купаться и подплыл черный катер с береговой охраной сша ну как мы потом узнали то есть сначала мы ничего не понимали вот они где-то часов пять с нами были на яхте, разбирались, что происходит, есть ли у нас американская виза. Объяснили нам, что мы находимся возле острова, который принадлежит пуэрто рико но пуэрто – это Америка. И нас забрали с нашей яхты на катере, отвезли сначала на Пуэрто-Рико, в смысле на остров, там оформляли документы, задавали вопросы, потом мы ночевали в аэропорту Пуэрто-Рико. Уже как бы началась тюрьма, потому что это были камеры, это был постоянный свет, это были снятые шнурки и украшения. То есть уже как бы нас готовили к тому, что мы задержаны. Максимально, что было нам объяснено, это то, что мы будем депортированы. Мы подписали как бы то, что да, мы... Не против быть депортированным, потому что у нас нет другого выхода. Мы не собирались бороться за то, чтобы остаться в Америке, как нелегалы. Да? Многие, которые стремятся туда приехать, и там остаться, и там жить. Вот. Мы подписали нашу депортацию, и нам сказали, ну, дня два-три, вы будете дома. В итоге, ты понимаешь, да, что у меня это затянулось на 6 недель, у Саши на 4 недели.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 я думала, что это какой-то момент, типа, позвонить, принять душ, и дальше я еду домой. Вот. Я очень сильно хотела спать, потому что мы двое суток, пока нас везли с лодки до Майами, мы практически не спали. Вот. И первое, что я сделала, это просто упала на койку, меня отвели в мою комнату. В комнате было по шесть девочек, у меня была своя койка. Верхний ярус. Я решила, что если я не посплю, я вообще ничего не пойму, ничего не сделаю. Мне нужно было тупо поспать. Одна девочка из Чехии, которая провела там 6 месяцев на тот момент. И ну, на самом деле она была и сама по себе, наверное, умненькая. И плюс много читала, много запоминала. То есть она как бы была в теме. Она мне сказала, что мне нужно звонить в консульство. Я где-то... Ну, полдня я ее избегала, я отказывалась, я не верила в то, что консульство мне чем-то поможет. Маленькая страна, у меня непонятная ситуация. Я не верила ни во что. И она просто меня подвела к телефону, она мне набрала телефон консульства, там сразу подняли трубку, мне ничего не оставалось, как просто начать говорить. Мужчина перешел на русский и абсолютно нормально со мной разговаривал, представился. Он представился Максимом. Наверное, он сказал еще свою фамилию и свою должность, но я уже это не, не, не слышала, меня уже несло, я уже рассказывала ему свою ситуацию. Потом выяснилось, что это был консул. То есть я попала сразу на консула, который меня выслушал, который сразу начал мне давать советы, как себя вести, что делать и в первую очередь успокоиться. И я его попросила узнать, где Саша потому что я не знала, где Саша, и могу ли я с ним связаться, и что будет дальше. Вот. И с этого момента началась уже конкретно моя история пребывания в тюрьме. То есть я начала понимать, что происходит. Ну и Максим, естественно, занимался нашим делом как представитель государства, да, гражданами которого мы являемся. Мне говорили, что я не буду знать день своего отъезда, меня просто заберут, посадят на самолет Потом еще самолет, еще самолет Сколько понадобится пересадок И я окажусь в Молдавии вот. Но Максим каким-то образом Знал все Но потом выяснилось, что мы летим разными рейсами Но в один день я должна была прилететь в Кишинев на два часа раньше Саши. Я планировала пойти купить вино, э, сигареты и встречать его. Вот. Но меня утром забрали. Я надела свою одежду, я надела свои вонючие обулы кроссовки. Вот. И меня повезли в аэропорт. Меня привезли в аэропорт и в наручниках на который мне уже было наплевать, потому что я уже к тому времени уже не переживала насчет наручников, пофиг наручники, пофиг все, я лечу домой. Меня привезли в аэропорт и сказали мне, что я никуда не лечу, мой билет canceled, отменен, потому что мой куратор, мой депортационный офицер, он не оформил бумаги надлежащим образом и меня отвезли обратно в это же место, одели обратно в эту одежду. Так получилось, что я попала в свою же комнату, из которой меня пару часов назад забрали. Вот. Это... В общем-то, это был какой-то переломный момент. Я была настолько расстроена и шокирована, я была настолько шоке, что я первые дни ненавидела даже Сашу, который в тот день все-таки улетел. Его офицер ему все оформил, Саша летел через Варшаву, у него все прошло отлично, он оказался в Кишиневе, и я где-то дня три его ненавидела, потому что он улетел, а я нет. Вот моя обувь, в которой я прилетела в Кишинев, я нарисовала здесь календарь, то есть числа, вот это март месяц. То есть я должна была улететь 6 марта. 8 марта мне сказали, что мой э, следующий, возможность улететь, 20 числа. Я нарисовала себе календарь, так как эта обувь всегда была на мне, и, в общем-то, смотреть особо не на что, и ты очень часто смотришь на обувь, я смотрела на этот календарь и каждый вечер отмечала день, который прошел. И мне это реально очень сильно помогало. А на этом кроссовке было написано сначала... Fuck you или fuck you all, может быть даже fuck America, я точно не помню. Вот. Но так как охранники знают английский язык, они меня попросили это стереть. Собственно, это тоже попросили стереть, но я поняла, что, блин, меня не расстреляют, ничего со мной не сделают. Выяснилось, что карцера у нас нету, хотя в других заведениях был карцер. Вот. И я написала как бы на родном русском языке. То, что хотела, написала ей, идите нахуй. На второй или на третий день э, я выяснила, что там есть что-то типа магазинчика. Ну, то есть такое окошко, где можно купить, э, в основном это были снеки. Какие-то минимальные гигиенические средства, типа тампоны Вазелин, которому я обрадовалась Потому что, как потом выяснилось, я могла его использовать не только чтобы не сохли губы А еще и для рук, для волос, для всего вот. И я там купила блокнот, в который я записывала все, что происходит Все что истории девочек правила, все, что меня удивляло, все, что было там э, несправедливо. Я могу точно сказать, что за эти 6 недель, которые я там провела, у меня очень сильно испортилась кожа, потому что, во-первых, нет нормальных гигиенических средств, да, которым, ну не то чтобы к которым я привыкла, типа дорогие или типа для моей кожи, просто эм, ну, ты не можешь 6 недель умываться средством для мытья посуды и у тебя кожа продолжает быть гладкой. да? Я в первые дни, мне не хватало хотя бы чего-то, чем я могу помазать губы. Я привыкла это делать. Это, наверное, единственная вещь, которую я бы взяла с собой на необитаемый остров, потому что я привыкла, что у меня всегда есть с собой вазелин, который и ухаживает, и там, если что, какой-то порез или что, он заживляет. Поэтому, когда я увидела в этом окошке, где все покупали чипсы и конфеты, увидела вазелин, я поняла, что я даже на последние деньги его куплю. Нас кормили плохо, но, возможно, в тюрьме так и должно быть. Я, конечно, не уверена, что у них не, не было возможности давать нам чуть-чуть больше фруктов. да, Потому что у Саши, допустим, в тюрьме были апельсины, были бананы. Он говорит, что была очень хорошая еда в плане мяса. Может быть, это была, конечно, не вырезка свиная, но что-то мясное им давали. У нас это было просто как бы резиновое нечто, которое мы ели, просто чтобы заполнить желудок и просто чтобы ну, были хоть какие-то силы. Мы любили ходить в столовую, несмотря на то, что все понимали, что нас кормят просто трэшем невероятным. Мы любили ходить в столовую, потому что это была возможность как бы всем вместе посидеть, поговорить. Это были очень сжатые сроки, то есть ты не мог там сидеть. Я э, иногда просто давилась этими яблоками, и в столовой ничего нельзя было вынести. Я не могла взять яблоко на вечер. Вот, и приходилось этим всем давиться, но это было какое-то, знаешь, какая-то отдушина, что мы вроде как делаем то, что мы в обычной жизни делаем, да, то есть. Мы как-будто кушаем, как-будто все хорошо. Да, я вообще очень много там узнала про то, как можно выжить, когда у тебя ничего нет. У меня была возможность, когда меня привезли в тюрьму, переписать себе, взять два номера телефона из записной книжки. Я переписала номер телефона мамы и ее мужа. Моя мама гражданка Америки, живет там уже 7 лет. И я подумала, что если я кому-то и захочу позвонить и попросить помощи, то это будет моя мама и ее муж американец. Вот. В итоге я им так и не позвонила и просила и консула тоже не искать мою маму и не сообщать ей, где я. Потому что, во-первых, я думала, что мама мне ничем не может помочь. Я не стеснялась, не стыдилась, но я очень не хотела, чтобы она меня увидела в таком месте. Серой форме. И, наверное, больше всего я не хотела, чтобы меня увидел в этом месте ее муж. Но я каждый день э, думала, звонить или не звонить, и все-таки выбирала вариант не звонить. Я сомневалась до последнего. Иногда я была уже готова набрать мамин номер, но что-то меня останавливало. И никому, не то что не просила помощи, я никому не дала знать, где я нахожусь, Честно тебе скажу, я не думала, что мои друзья здесь в Кишиневе, моя компания будут так переживать то есть понятно, что я не давала о себе знать какое-то время, но я считала, что это нормальная, нормальная ситуация, что Таня где-то ездит, и у нее нет возможности связаться, нет возможности запостить фоточку в Инстаграме или написать что-то на Фейсбуке. То есть я не думала, во-первых, что они будут переживать, во-вторых, я вообще не думала, что где-то вот за этим, этими стенами, этими решетками есть другой мир. То есть через какое-то время, и это было очень страшно, ты начинаешь привыкать к этому месту и понимать, что это как бы твой мир на ближайшее время, и ты забываешь, что вокруг что-то есть. Да, ты хочешь оттуда выйти, но тебе нужно выжить здесь. И я себя очень часто дергала, пыталась вспомнить, что Таня, ты тут... Ненадолго. Твоя жизнь там, а не здесь. Но все равно каким-то образом эти люди, эти охранники, эти стены, эти серые костюмчики, они тебя заставляют быть именно там. И мозгами тоже. И телом, и мозгами.